Добрый день! Меня зовут Мария, и я представляю ФГБУ Цикиминкомсвязи России. В этом выпуске мы собрали самые популярные вопросы от органов государственной власти. Как обосновать закупку иностранного программного обеспечения? Обращаем внимание, что согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 года номер 1236 устанавливается запретное приобретение программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, за исключением следующих случаев. В Реестре Отечественного Программного Обеспечения отсутствует ПО, соответствующее тому же классу, что и планируемое к закупке. В реестре отсутствует программное обеспечение, относящееся к требуемому классу и соответствующее по своим функциональным, техническим и или эксплуатационным характеристикам, планируемому к закупке программному обеспечению. При необходимости закупки иностранного программного обеспечения в соответствии с порядком подготовки обоснования невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 года номер 1236, следует предоставить обоснование невозможности закупки отечественного ПО содержащее при закупке ПО для автоматизированных рабочих мест Функциональную классификацию автоматизированных рабочих мест работников государственного органа и требований, предъявляемых к ним в части использования ПО в соответствии с установленными в государственном органе должностными функциональными обязанностями работников государственного органа и функциональными требованиями, предъявляемыми прикладным программным обеспечением, используемым государственным органом. При закупке серверного, общесистемного или прикладного ПО следует привести требования к ПО, подтвержденные проектной документацией, содержащие в том числе и сведения о решаемых с использованием данного ПО задачах. Данные об анализе соответствия по рассматриваемым требованиям, приведенного в Реестре Отечественного ПО, относящегося к тому же классу, к которому относятся и планируемые к закупке иностранное ПО. Обоснованные разъяснения должны быть оформлены в соответствии с приложением номер 1 к постановлению правительства номер 1236. Надо ли планировать работы по защите информации, эксплуатируемой государственной информационной системы при наличии действующего аттестата соответствия?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 Можно ли для обоснования закупки приложить коммерческое предложение без детализации по товарам, работам, услугам, представленным в запросе ценовой информации или приложенным к запросу ТЗ? Для обоснования закупки... Необходимо представить не менее трех ценовых предложений, содержащих сведения, подтверждающие заявленные требования к товару, работе или услуге, для подтверждения его идентичности или однородности требованиям ТЗ. Согласно требованиям, представленным в пункте 2 статьи 22 44 ФЗ, рассматриваемый источник цены, должен однозначно представлять сведения о стоимости и идентичности или однородности состава закупки для подтверждения качественных и количественных параметров, приведенных в запросе или ТЗ. Также в соответствии с пунктом 3.10.6 методических рекомендаций по применению методов определения начальной цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком,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 расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг. С учетом этого рекомендуется при запросе коммерческих предложений также указывать поставщикам на необходимость детализации состава и стоимости поставляемых товаров, работ или выполняемых услуг. Какие значения необходимо указывать?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 Обращаем внимание, поле заполняется в случае использования ПО на неисключительной основе. Можно ли вводить в эксплуатацию неатестованную государственную информационную систему, если работы по аттестации в соответствии с требованиями приказа в СТЭК России от 11 февраля 2013 года номер 17 запланированы после 1 июля 2020 года? На основании требований пункта 19.1 и пункта 15а постановления правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 года номер 676 о требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащихся в их базах данных информации в редакции постановления Постановление правительства Российской Федерации от 11 мая 2017 года номер 555 и постановление правительства Российской Федерации от 7 августа 2019 года номер 1026 с 1 июля 2020 года не допускается эксплуатация государственных информационных систем в случае отсутствия аттестата соответствия требованиям по защите информации.